Кто подарила ваша планета дня рождения, смотрите видео до конца, только перед просмотром в знак благодарности поставь лайк и подпишись на канал. Понедельник. Луна отделила вас глубокой интуицией, богатым внутренним миром, воображением и впечатлительностью. Хорошая память и умение подхватывать налету идеи позволяют развить творческие способности. Ты всегда стремишься к гармонии, знаешь, как обращаться с людьми. Негативное влияние Луны приводит к повышенной впечатлительности и к страху перед возможными опасностями. Вторник. Марс щедро наградил вас силой, смелостью, буйным темпераментом, активностью. У вас небывалый дар наблюдательности, вы сообразительны и подвижны. Быстро загорайтесь новыми замыслами, действуйте с ошеломляющей энергией. Постарайтесь, чтобы ваша уверенность в себе не переродилась в самоуверенность. Среда. На ваш стиль общения с миром сильно действует Меркурий. Он дает повышенную интеллектуальную активность и редкую способность приспосабливаться к разным ситуациям. Вы любите бывать там, где что-то происходит, произносить речи. Вам должны удаваться торговые операции. Плохое влияние Меркурия – хитрость и поверхностность. Четверг. Благодаря Юпитеру ваш характер мягок, вы честны, справедливы, открыты и полны веры в себя. Ваши успехи в жизни и хорошие контакты с окружающими – результат врожденного оптимизма и развитой интуиции. Негативные черты – это впадание в крайности. Это выражается в обжорстве, болтливости, эгоизме, склонности к неоправданному риску. Пятница. Венера делает своих подопечных любителями прекрасного, наделяет их творческими способностями, деликатностью, кокетливостью и чувственностью. Часто они проявляют свою индивидуальность и хороший вкус. Плохие черты – тщеславие, поверхностность, а иногда – лень и аморальность. Суббота. Влияние Сатурна приводит к тому, что вы руководствуетесь в своих мыслях и поступках исключительно с реализмом, чувством ответственности, верностью, терпеливостью. Много вы хотите, но выполнение обязанностей для вас прежде всего. Стремясь к поставленной цели, вы отличаетесь выдержкой и последовательностью. Негативные черты – склонность к пессимизму, подозрительность, холодность. Воскресенье. Ваша планета – Солнце. Оно дает массу оптимизма, формирует чувство собственного достоинства, сильную волю и стремление верховодить во всем. Вы стремитесь к богатству и высокому положению. Постоянная готовность к действию связана умением руководить своей судьбой. Вам необходима сцена, на которой вы будете блистать. Боритесь в себе с зазнайством и эгоизмом, которые могут привести к серьезным конфликтам с окружающими.